Добрый день! Это видео специально для проекта «Валим из офиса» о сервисе «Сипей Партнер». Напомню, что такое «Сипей Партнер» – это биржа, на которой встречаются рекламодатель и вебмастер. Если вам нужно собрать подписчиков, рекламировать свои услуги, продавать свои товары, то вы рекламодатель. Если вы готовы привлекать подписчиков и рекламировать чужие бесплатные и платные товары и услуги, то вы вебмастер. Сегодня мы рассмотрим, как работает вебмастер в этом сервисе. Идем на вкладку мастеру. Я уже зарегистрирована на этом сайте, поэтому нажимаю на «Вход» и попадаю в личный кабинет мастера. На главной странице у меня есть сводная таблица, в которой, отражены, в которой отражаются все компании, которые у меня подключены и сколько я на этих компаниях заработала. Давайте начнем со вкладки компании. Здесь вы можете выбрать компанию, с которой вы будете работать. В сводной таблице вы можете сравнить цены за конверсию и типы конверсии. Также вы можете выбрать компанию по категориям. Достаточно много категорий под разные интересы. Давайте посмотрим сводную таблицу компаний. Здесь очень разная цена конверсии от 10 рублей. До 2000 рублей. Не стоит сразу брать компании, в которых такая высокая цена конверсии, потому что это означает, что конверсия будет происходить редко и будет достаточно сложно подтверждаться. Начинайте со средних компаний, где стоимость конверсии 25-50 рублей или около того. Для примера посмотрим компанию с самой маленькой на данный момент ценой конверсии, это 10 рублей. И называется она «Сайт своими руками за час». Здесь идет описание компании, что из себя представляет продукт, который продвигается. Есть требования к посетителям. Обычно в, этих, в этом описании указывается целевая аудитория, где эту целевую аудиторию лучше искать. Даются рекомендации, как продвигать партнерскую ссылку. То есть достаточно подробно обычно все описывается, особенно где высокая конверсия. Я в эту компанию уже подключилась. Если у вас компания не подключена, то внизу есть кнопочка «Участвовать». Нажимаете, и ваш, эта компания попадает к вам во вкладку «Мои компании». Давайте посмотрим, что же тут. Здесь указаны все компании, которые у меня сейчас подключены. Их статус. И вот последняя подключенная компания сайт своими руками за один час. Захожу в эту компанию, потому что мне нужна, во-первых, партнерская ссылка. А во-вторых, мне нужны рекламные материалы. Вот здесь есть баннеры. Вы можете их использовать для своего сайта, для контекстной рекламы или для других способов продвижения партнерской ссылки. Также во вкладке «Мои компании» будет отражаться, сколько переходов по каждой компании у вас было и сколько было конверсий. Переходы отдельно отображаются также во вкладке «Переходы». Здесь вы будете видеть дату перехода, компанию и источник, что очень важно, чтобы вы понимали эффективность каждого из источников, где вы размещаете партнерские ссылки. Во вкладке «Конверсии» будет подробная информация о конверсиях. Здесь есть также источник и есть статус конверсии. Когда конверсия дорогая, зачастую рекламодатели ее вручную подтверждают. Если конверсия недорогая, то конверсия подтверждается автоматически. И вы будете видеть, сколько вам начислено денег за каждую конверсию. В окладке «Выплаты» вы будете суммарно видеть те выплаты, которые у вас есть. Для того, чтобы выплаты поступали, нужно в моем аккаунте зарегистрировать свой WebMoney кошелек. Это была краткая информация о работе вебмастера в сервисе CPI-партнер. Чтобы начать работу, переходите по ссылке под этим видео и до встречи в новых видео.